У нас прям лес свай то есть прям свая на свае забитая и практически все побережье забетонировано <coughs> в общем у нас уже виднеется какой-то первый пляж импровизированный не знаю или тайский чисто <coughs> Но, в общем здесь пока зона не для купания а, так чисто время провести переночевать и не более того а потом я попробую узнать также цены. Ну, цены я уже одно озвучивал от тысячи бат в сутки. Еще какие-нибудь зайдем, узнаем также сколько стоит. Вот сейчас турист сидит. Попробуем у него узнать сколько стоит. Здесь у нас Таечка ищет сокровища. Золотишко намывает. Рэнд, Рэнд, сори. How much one day? Но он не знает, короче. В общем, он не знает, сколько стоит. Ну, сейчас в любом случае у кого-нибудь спросим еще. Или сами зайдем. В общем, вот так вот это колодезные кольца, или как правильно они называются, когда колодец роет, бетонные кольца кидают. Тут вот из них сделано ну, наподобие свай. В общем, чтобы берег не размывала волна. Также вот здесь кафе на берегу. Также сидят тайцы, китайцы, кушают. В общем, мы с вами идем дальше. Так, ну здесь, как я понимаю, скорее всего, катера загоняют воду, потому что а, все вот эти вот а, повозки, тачанки, как их там правильно называют, они стоят здесь на берегу. И здесь, скорее всего, позволяет вот именно берег, ну, тогда вот а, будет прилив. Сейчас, в данный момент вывозить или завозить уже нельзя потому что отлив большой но мы с вами идем дальше здесь вот тоже какие-то туристы скорее всего китайцы две китаянки и два китайца или девчонки сами по себе гуляют в общем мы идем с вами дальше по побережью Колана кстати это мое первое такое путешествие по Колану сколько раз здесь был ну, обычно просто приезжали на пляж и тупо как тюлени отжигали. Пили пиво, загорали, купались и все. Больше ничем это не заканчивалось. Поэтому мне интересно ходить, гулять, смотреть на все, что здесь происходит в этой жизни в Таиланде. Вот он, рыбак. Лодку делает свою, осматривает. Ладно, пойдемте дальше. Так, ну, в общем, у нас там дальше не получится пройти. Нам сейчас придется выходить через кафе на дорогу и идти до следующего пляжа. Потому что по этим камням даже без кнопы бы я не смог, наверное, пройти. А идти брод портить камеру я не собираюсь. Так что мы с вами идем. Вот такой вот кафе, кстати, тоже прикольное. Ну, здесь единственное, что вы можете встретить рассвет. Закаты здесь вы не сможете увидеть. Такое удобное прям. В принципе, симпатичное могу одно сказать. Сейчас пойдем на выход. Тайцы играют в шахматы. Вот так вот. Опа. В общем, шахматы играют, пацаны. Чапаева их надо научить играть. Да? Пойдем кнопку дальше. Ну, вот я буквально поднялся с берега, вышел, а здесь вот а, такой вот отельчик, мини-отель строит. Первый этаж, скорее всего, будет холл, а на втором этаже у нас будут жилые помещения. Но это уже начинается, в принципе, странные джунгли, как можно их сказать. Стройматериал завозит. но единственное, я говорю, что все кидают на берег. Только что я вот сейчас приходил. Также вот сжигают мусор. Не знаю, что там сжигают. Ну хотя бы уже не валяется, уже хорошо. Кнопа. Ты где у нас? Вот она, красотка. Мы вчера ее подстригли, да, кнопа? Чтоб и жарко не было. Поэтому она у нас стриженная красотка. В общем, ветки сухие также вот сжигают. Ну, хотя бы убирают уже хорошо. Кноп, пойдем. Ну что, мы уже практически вошли в джунгли Так, можно сказать, маленькие, но джунгли Правда, они огорожены забором Из колючей проволоки Кнопа Ну и, естественно, в джунглях Мусор также присутствует Потому что здесь цивилизация Кнопе надо сейчас все кусты пометить На острове, да? Что-то здесь было, отметилось Как там говорят еще за Зачекиниться Пошли, Кноп, хватит чекиница, пойдем еще успеешь на за весь день У тебя еще и завтра целый день будет В общем, здесь тропинка уже такая пробитая Сомневаюсь, что здесь какие-то будут опасные существа Ну, хотя все возможно Вараны здесь есть Поэтому вараны, обезьяны здесь присутствуют Ну, по поводу змея не слышал Но я думаю, что тоже присутствуют Так что в любом случае, если будете гулять Будьте внимательны, смотрите под ноги и наверх Потому что змеи, они же такие Могут быть и наверху, могут быть и внизу Вот видите, вот он, Таиланд Ну, я не буду утверждать, что это туристы накидали или тайцы Свиней везде хватает, поэтому, кто будет смотреть видео когда будете на отдыхе, не будьте свиньей. Не бросайте. Потому что в следующий раз вы приедете сюда и будете также говорить. Надо начинать с себя. В первую очередь. Чтобы не быть свиньей. И не говорить, что вот я. Пускай сначала он бросит. Точнее не бросает. Потом я не буду бросать. Ну все, ладно. Это уже лирика пошла. А то скажете опять, будете писать в комментариях. Ну ты, ёпти, опять умничать стал. Кноп, пойдем. Вот она бежит, бежит, бежит. А, Кнопа. Пойдем быстрей. Так, ну в общем мы зашли на территорию какого-то отеля. Такой сделан под европейский стиль. И слышите выстрелы? Это у нас рядом стрельбище находится. Сейчас с него тоже пойдем посмотрим, какие цены. Из чего здесь можно пострелять. Кнопа, здесь у нас... Ну то есть здесь такое более цивильное, не знаю сколько домики Вот такие вот а, бунгало на воде, то есть с панорамными окнами а Можно взять общий балкон, правда То есть можно здесь также отдыхать Здесь у них свой пирс, ну скорее всего сюда на спидботах привозят Потому что паром вряд ли сюда подойдет Это должен быть очень большой прилив чтобы паром смог пришвартоваться именно в данном месте. Сейчас мы пойдем в стрельбище, посмотрим с вами. Если нам разрешат поснимать, то мы поснимаем. Ну, здесь я вижу, прям тайцы убирают. Скорее всего, сейчас узнаем, попробуем узнать, сколько стоит а, бунгало. 7 зашел на ресепшен а, вот этого именно отельчика я не знаю до да, минимум в общем а, цена такого а леди а 20 аут они в общем вообще она мне сказала um, цена 2,5 но это вот не на которой на воде стоят а вот где были там дворники сейчас а, она посмотрит прайс столько сейчас мы то есть на воде? One day. One day? 18 тысяч бат, ребят. Ну это, конечно, перебор. Блять, не могу не материться. Не могу. 18 бат, блять, 36 тысяч, блять, за сутки. Да вы ебанулись, друзья. Другого слова я не могу подобрать и не материться. Сука, вы что такие цены ломите, блять? Да, <как> ладно, давайте лучше продолжим репортаж с более позитивной нотой, пойдем на другое что-нибудь поснимаем.